Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Роман Принцков. Спустя большой летний перерыв мы вновь в эфире готовы радовать вас новостями из мира студенческого спорта. Сейчас, в течение 15 минут, я и мои коллеги расскажу вам обо всех интересных событиях за прошедшую неделю. Сейчас коротко о том, что ждет вас сегодня. Межсезонные сборы спортклуба «Казанский Юлбарс Виальчик» «Как подготовились к новому сезону спортсмены Федерального университета». Отбор сборной Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ «Какое усиление в сборных в этом году». Старт студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Первые два матча турнира. Открытая тренировка сборной КФУ по футболу. Как федералы готовятся к новому сезону. Суперкубок Казанского федерального университета по мини-футболу. Кто оказался сильнее, физики или юристы? Начинаем новый сезон и отправляемся в Республику Марии Элз со 2 по 13 августа на базе учебно-здоровительного комплекса «Яльчик». Спортивный клуб «Казанские Юлбарсы» провели ежегодные межсезонные сборы. Какие сборные там были и как прошла их подготовка, расскажет Эльвина Губайдулина. Борьба за медали высшей пробы начинается с хорошей предсезонной подготовки. Озеро, лес, пробежки и тренировки на свежем воздухе – все это межсезонные сборы. Спортсмены отправились в учебно-оздоровительный центр «Яльчик», чтобы после каникул и отпусков вернуться в режим, улучшить навыки и наработать новые игровые схемы. Разумеется, тренировки, которые проходили в Яльчике, довольно сильно отличаются от сборов по ходу сезона. На данном этапе у тренерского штаба задач несколько. Постепенно вовлечь спортсменов в рабочий ритм, посмотреть, кто и как готов на данный момент, и самое главное – найти слабые стороны своей команды, чтобы далее их закрыть новыми игроками. Мы в данное время используем для подготовки именно физических данных к сезону, то есть август и сентябрь у нас используются для физподготовки. Далее уже тренировочные процессы в залах и на ледовых площадках для того, чтобы удачно выступить в течение года в различных турнирах. Лариса Маслова и Екатерина Ячменева уже давно выстроили грамотную работу со своими подопечными в сборной по фитнес-аэробике. Основной упор делается на растяжку девушек. Для более сложных и качественных поддержек она очень важна. Каждое утро девушки выходят на пробежку и мини-тренировку, а перед обедом занимаются в полную ногу. Также у сборной стоит задача показать себя на всероссийском и мировом уровне. Наши девушки – частые гости данных форумов. И в новом сезоне они готовы брать золотые медали. Задача взбодриться, сплотиться на летних учебно-тренировочных сборах по фитнес-аэробике, а также прокачаться как с точки зрения теории, так и практики по виду спорта фитнес-аэробика. Проведя прошлый сезон достаточно успешно хоккеисты Казанского федерального уже готовы выйти на лед. Алексей Ливанов, главный тренер сборной по хоккею явно настроен решительно и готовит своих парней чуть ли не на уровне команд континентальной хоккейной лиги. Разминочный бег по стадиону, упражнения на все группы мышц и отработка игровых моментов. И так каждый день. Как говорят сами хоккеисты, важно сплотить команду, чтобы все сдружились и смогли сыграться. Потому что основа забивающей команды во взаимопонимании. Мы действуем как большой, и единый коллектив, который будет добиваться результатов. Поэтому есть ребята, которые постарше, которые могут подсказать где-то в каких-то моментах. Потому что не первый год играем уже с этими командами, знаем, как они будут действовать. Поэтому просто подсказки новым ребятам, которые только пришли. И также действовать, как в том сезоне, только с улучшением результатов. С отличным настроением и со словами «победить все чемпионаты», «забрать все медали» приехала в Яльчик сборная по женскому баскетболу. В прошлом сезоне команда смогла пробиться в раунд ЛАС 64 лиги Белова, выиграв дивизион «Казань» Ассоциации студенческого баскетбола. В этом сезоне перед командой стоят более высокие задачи. Планы, конечно, как всегда, показать свой максимум в первую очередь. Выиграть все соревнования, в которых мы, в принципе, запланировали участвовать. Это дивизион Казань, АСБ, МСБЛ. Но ну, дивизион Казань, это да, но там же есть и следующие этапы, когда уже начинаются ласты игры на вылет соответственно, там просто хочется пройти максимально далеко. А перед главным тренером Вадимом Даниловым еще одна. Закрыть позицию ушедшей из сборной капитана Елизаветы Усановой. Сейчас Вадим присматривается к своим спортсменам и думает, кому давай, передать давай, такое давай, ответственное давай, и уважительное звание. На вопрос, кто основной кандидат на звание капитана, главный тренер сборной ответил следующим образом. Ну, думаю, даже на самом деле не сторожил, а вот ну, есть девочка у меня на примете, но думаю, что потом я объявлю об этом. Армрестлинг не Пользуются такой популярностью, как командные виды спорта. Однако на сборы приехало немало парней. Мастер спорта по армрестлингу и главный тренер Давиль Галиулин каждый день придумывает новые программы тренировки, после которой каждый почувствует себя качком. Хоккеисты тоже подтягиваются к их тренировкам. Силовая подготовка, новоносливость, упражнения, скоростно-силовая, растяжка. Независимо от погоды, мы все равно тренируемся, купаемся, отдыхаем. Предсезонная подготовка в Яльчике прошла успешно для всех сборных. Нам же остается только ждать начала нового сезона, где уже все будет видно и понятно. Ильвина Губайдульна, неделя спорта. Но не только сборные университета готовятся к новому сезону. 22 сентября в Униксе Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций искал новых игроков и спортсменов для своих сборных. Сколько кандидатов пришло на данное мероприятие, кто смог отобраться в основные сборные, расскажет Милеуша Хакимова. Проведя достаточно хорошо прошлый сезон, сборные института социально-философских наук начали обновление своих составов. 22 сентября на паркет спортивного комплекса «Уникс» спортивный комитет института пригласил потенциальных игроков, а именно студентов первого курса. Перед началом отбора, чтобы хорошо разогреть все группы мышц и включить голову, для всех пришедших первокурсников провела разминку хореограф Наталья Чеднаева. Далее начались соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу и шахмату. Большинство участников еще в школе профессионально занимались теми видами спорта, о которым сегодня проходили состязания. Среди них оказалась Камила Шайхиева. Девушка начала заниматься волейболом в третьем классе. До сегодняшнего дня уделяет этому виду спорта очень много времени. Главным достижением которой является участие в соревнованиях за команду сборной Татарстана. Но кроме профи были также новички, которые желают связать ближайшие четыре года обучения с спортивной деятельностью, защищающей своего института и университета. В конце мероприятия студенты, на отлично справившиеся с испытанием, были награждены подарками и сертификатами, а самые лучшие были избраны спортивные команды института. уша Хакимова, Сергей Пестов, Неделя спорта. К счастью, не только подготовками богата эта неделя. 16 сентября стартовал 10-й юбилейный сезон студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Сейчас давайте посмотрим, как прошли первые два матча этого турнира. На своем поле сборная Казанского авиационного института принимает Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Первый тур нового сезона начался с небольшой церемонии открытия. Председатель исполкома региональной молодежной общественной организации Буревестник Эмир Харисов поприветствовал команды и в своей речи подчеркнул значимость данного турнира. здесь. На этом, на этой игролее, на этом союзе 10 лет назад ваши превышенственники, которые теперь уже, наверное, инженеры, принимают российскую авиацию, строят города, дома, кварталы, и вообще восслабляет нашу страну. Вот именно 10 лет назад на этом поле они в первый раз сыграли матч. Хочу отметить короткий курс нашего нашей студенческой футбольной линии. За это время команда Каи три раза становилась чемпионами, а команда Каи в этом году представляет фут, который выиграл с футбольной республики. Поэтому мне кажется, что а, символично, что в игре открытия столкнулись две потенциально сильные команды, которые покажут нам красивый футбол. Я хочу пожелать вам, друзья, а, чтобы в вашей профессиональной жизни то, к чему вы занимаетесь и на кого вы учитесь, всегда совпадало со со тем, что вы могли заниматься любимым видом спорта, и чтобы ваше здоровье всегда было опережало а, на несколько шагов, того, чтобы вам возможность делать а, через в профессии. Желаю вам всех на учебе и в спорте. Мы, конечно, а, в так что в начале юбилей 10-й. Первый тайм, и игроки КАИ сразу берут инициативу в игре. Всю первую 35-минутку авиаторы усердно стараются довести мяч до штрафной площади архитекторов, но везение явно не на их стороне. Атаки развивались в основном из центра поля, откуда мяч далее отправлялся на фланговых нападающих. Взятием ворот, увы, данные действия не завершились. После перерыва сборная авиационного института начала активно расстреливать ворота соперника. Приблизительно 2-3 удара в створ за минуту успевала сделать линия нападения. КГСУ во втором тайме практически полностью потеряли контроль над матчем, постоянно пуская в свою штрафную площадь игроков КАИ. Лишь только в конце матча архитекторы заимели две хорошие контратаки и штрафный удар. В добавленное время игроки КАИ начали массированную атаку. Вся команда была в штрафной площади соперника, но распечатать ворота так и не удалось. Счет так и остался на табло 0-0. Второй матч в лиге архитекторы играли с Казанским государственным медицинским университетом. В прошлом сезоне эти команды замыкали турнирную таблицу. Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Первый гол на турнире оформил Тимур Муратов. Ударив пенальти. вратарь архитекторов отражает угрозу, но прямо в ноги Муратову, который делает счет 1-0. Далее архитекторы пытаются сравнять счет, но наоборот привозят еще один гол. На этот раз отличился Айрат Алукаев 2-0. После двух пропущенных мячей архитекторы практически сразу отыгрывают один мяч, автором которого стал Герман Долгов, поразив ворота медиков после удара с 11-метровой отметки. Увы, далее архитекторы забить не смогли и первые три очка в турнире зарабатывает Медицинский университет. Итак, после двух матчей давайте посмотрим, как выглядит турнирная таблица студенческой футбольной лиги. Первое место за медицинским университетом. Далее идет Казанский авиационный институт, у них в активе всего одно очко. Третье место с одной ничьей и одним поражением идет архитектурно-строительный университет, у них также одно очко. Остальные команды в турнире еще не стартовали. Тем временем сборная Казанского федерального университета начинает активную подготовку к первому матчу. В Лиге 17 сентября на стадионе «Динамо» состоялась первая тренировка команды Федерального университета. На ней же и побывала Анастасия Пройдакова. Футболисты Казанского федерального университета выходят на поле после долгого летнего перерыва. 17 сентября на стадионе «Динамо» состоялась их первая тренировка. Помимо основного состава, на поле появились и новые футболисты, учащиеся первого курса университета. Среди них два человека ранее играли в Академии футбольного клуба «Рубин». И еще по одному пришли из Владивостокского «Луча» и набережной Челнинского «Камаза». Основной упор тренерский штаб делал на просмотр молодежи и сравнение их характеристик с основным составом. Сначала команда разбилась на группы для упражнений над контролем мяча и отработки паса, а далее двусторонка, после которой уже можно говорить о составе на первый матч в лиге. Помимо этого, тренерский штаб старается в максимально сжатые сроки закрыть пустые места в сборной. По истечению прошлого сезона команду покинули несколько человек. Среди них оказались центральный защитник Артур Халиков и атакующий полузащитник Станислав Козлов. Первый матч сборной проведет 25 сентября против серебряных призеров прошлого года – сборной КНИТУКО ХТИ. По словам главного тренера команды, матч будет сложным, но с другой стороны стороны, это хорошая возможность посмотреть на обновленный состав. Анастасия Пройдакова, Диана Загирова, Елизавета Бурмистрова. Неделя спорта. Итак, студенческая футбольная лига стартовала и на этой неделе, друзья, нас ждет просто россыпь прекрасных матчей. Давайте посмотрим, кто с кем и когда будет играть. 25 сентября на стадионе Мирас Казанский федеральный университет встретится с командой Кнету ХТИ. Начало в 12.00. 26 сентября на стадионе Кая Олимп Казанский государственный энергетический университет будет играть с медицинским университетом. Начало в 15.30. 27 сентября КФУ играет свой второй матч в турнире против Казанского государственного архитектурно-строительного университета на стадионе Тулпар. Начало в 13.00. И 28 сентября на стадионе Булевесник Академия спорта начнет свои матчи в турнире. Первый соперник – Казанский государственный энергетический университет. Начало в 10.30 утра по Москве. От футбола переходим к мини-футболу. 20 сентября официально открылся новый спортивный сезон Казанского федерального университета матчем за суперкубок. На поле встречались сборные института физики и юридического факультета. Матч принципиальный для обеих команд. Счет был открыт в середине первого тайма. Ренат Мингалеев успешно обманывает вратаря и заколачивает мяч в сетку. К сожалению для физиков, ближе к концу первого тайма и до финального свистка связка юридического факультета из Басаров-Тукташев работала на 200%. На счету у Алмаза дубли три ассиста, а у Даниила три ассиста и один гол. Со счетом 5-1 Юрфак начинает сезон с победы. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Друзья, мы вернулись, так что каждую неделю присоединяйся к нам и следи за студенческими новостями из мира спорта. С вами был Роман Полинсков и программа «Неделя спорта». До скорого!